Если вы эту медитацию будете выполнять утром пять раз, то ваша жизнь за один год будет абсолютно другой. Она перевернется с ног на голову. Если это делать долго, то после этого тело настраивается само на бесконечное выполнение только данной практики. Оно само без вас потом и без вашего сознания начинает управлять данными энергиями. Вокруг человеческого тела возникает энергия. В случае, если эта энергия затемняется, то почему происходит затемнение? Вот я нарисую человека сейчас, я нарисую человека, и вокруг него нарисую энергетический кокон. Помните, я в самом начале рассказывал о том, что существует закон Лоуренса и Максвелла, которые говорят о том, что если в середине сознания включается электрический ток, то в энергококоне завихрение. И теперь представьте... Энергетическом коконе, который должен, который является вакуум-машиной, которая должна принести что-то в вашу жизнь из совпадений из окружающего мира. Да? А, в... Почему эти совпадения должны произойти? А, потому что здесь в энергетическом коконе должны появиться намерение. Смотрите, здесь я подумал, это мое намерение это намерение создает вокруг в внешнем мире действие, которое должно прийти в мою жизнь но из-за того что человек очень часто меняет свои намерения. Хочу, не хочу, хочу, как бы хочу или не хочу -ха. или хочу или все-таки или нет позвонить ему или не позвонить, или послать или не послать или пойти сегодня или нет. Ну что взять зонтик или не взять зонтик или взять зонтик или не взять? Или все таки взять или не взять зонтик. Ну что возьму его. Нет не нужно, не буду брать. Или возьму. Нет, все таки не нужно, не буду брать или возьму. Ну ладно не буду брать, все уже пошла, это все создает намерения, которые слипаются, и за счет этого в вакууме появляется затемнение. Поняли? И ваш кокон становится тусклым. Поняли? Ваш кокон становится тусклым. Вот так часто женщина с мужчиной. Она его все время хочет послать. Вот все, сегодня пошлю, уже сегодня пошлю, сегодня пошлю, уже сегодня пошлю. Вот сто процентов сегодня пошлю, уже сто процентов пошлю. Вот уже так заколебал, пошлю. Все, уже заколебал. Блин, завтра проснется, пошлю. И так 10 лет. В итоге ему ничего. А Она потом приходит ко мне и говорит, мир прям неведен. Смотрите, вот здесь затемнение. Чем, чем больше затемнений здесь очень сильно работает энергия вот эти затемнения это уже истории поняли чем больше затемнений тем истории хуже поняли смотрите чем темнее вот это место вокруг человека тем глубже и сложнее истории которые должны произойти в вашей жизни что нибудь понимаете что да. я говорю то есть тем страшнее истории которые должны в вашей жизни произойти если вы к этим намерениям приклеиваете фантазии чем больше фантазий и намерений тем сложнее будут на фантазированные события вот откуда берутся придурки которые не могут ничего сказать там бекают мекают вы их через призму своих фантазий и намерений в свою жизнь притянули вот он стоит перед вами и там пытается что-то родить и после этого вы ничего не можете понять просто вранье, брехня, какая-то фигня и после этого мы на это смотрим, думаем, Боже мой, как он вообще появился? Не надо было здесь намечтывать так, не надо было так намеренивать, понимаете? Что же происходит? И здесь самое интересное заключается в том, что когда человек, когда человек днем живет, то из него, из его сознания эти намерения выходят в энергетический кокон. Но когда он засыпает, то эти намерения обратно входят в его физическое тело. Поняли? Чакры, которые создают эти намерения, или чакры переворачиваются ночью. То есть днем они работают вот так. Днем они работают так, что у человека белый кокон вокруг него и в середине темнота. Когда человек спит, если его просматривать, в середине в нем появляется белая энергия, а вокруг кокон становится алым или черным. Почему? Это говорит о том, что происходит сжигание, астральное сжигание вот этих программ, которые человек днем надумывает. У вас намерения, они склеиваются здесь, и потом, когда вы спите, эти намерения проходят вам в голову и сгорают в виде вами пережитых снов поняли да то есть здесь вы мечтали а потом это все идет в виде пережитых снов во время вашего. вот смотрите женщина мечтает женщина думает о мужчине там бла-бла-бла-бла а потом легла спать и он ей снится. ты мне не снишься я тебе тоже и ничего мы сделать не можем почему нету намерений друг к другу чувства остыли поняли да и между нами и белая вьюга споем где был <с> Итак, в тот момент когда у человека происходит выделение намерений это происходит днем очень часто из-за того что намерений много намерений много или намерения гневные смотрите какая мощнее энергия ну хорошо хорошо и вот такая ах ты скотина и дальше что мы говорим? И дальше действие. Это намерение. Чтобы у тебя гласно, натянулся, да. И после этого это мы. Или там, ах, какая скотина! Ты посмотри, как она на Мерседесе ездишь. Что же она там наделала, подлюка, да? И после этого вот это эмоциональное, высказанное, даже мысленно намерение является вашей индивидуальной порчей. И вы ее поставили в виде намерения сами на себя. Поэтому, когда ваш сын пришел или муж пришел домой бухой, то ему нельзя было говорить, чтобы ты, падла, сдох и крови горячей напился. Почему? Потому что это все намерение, которое заставит вас потом за это пострадать. Поняли? Mm -hmm. Так мы сами себе... Смотрите, я вас сейчас научу. Мы со своим ребенком нормально живем. Мы ходим на улицу с первого месяца. Во второй месяц мы поехали. Угадайте, ставил ли кто-то этому ребенку защиту. Почему? Объяснить. Потому что мамочка которая боится что ребенка сглазит вот она именно на него и влияет чтобы сглазили понятно да а вот если бы она об этом не думала то ничего бы и не было кто сглазил ребенка мама а чё нам глазить у нас никто об этом не думал ну, мы даже не думали у нас даже день не было таких понимаете? после этого я думаю когда уже скажут чтобы им это объяснить нет все промолчали После этого все ее брали, все ее подкидывали, она нормально и спала, и там огукала, а и там все что угодно делать. Почему? Женщина, связанная с кровью, вот она и наносит намеренную порчу на своего ребенка в тот момент, когда она думает, что кто-то спортит. Одели булавку, вот булавка является тем, что и будет притягивать. Поняли? Но что делать? тем не менее доля правдивости в этом всем есть это все намерения, которые глобально появляются в энергетическом коконе они склеиваются и после этого они приводят вот к нам вот эту информацию которая искажается за счет астрального огня потом появляются нами неконтролируемые последствия этого всего и здесь вопрос как же это все изменить то в своей жизни так чтобы вот эти намерения и вот это тело наше физическое и энергетическое, чтобы оно работало как в одном сигнатурном векторе, надо по-русски говорить, в одной, как бы в одной склейке, да? то есть как сделать так, чтобы это все между собой работало как нужно. Итак, для этого существует практика дыхания, о котором я сейчас вам расскажу. Чем великолепно это дыхание, оно великолепно тем, что у человека появляется больше шансов сделать так, чтобы мысли выполнялись. Происходит элемент фортуны, везде везет, приходят сами по себе решения, человек становится более добрее, к нему лучше начинают относиться. Представляете сколько всего? Здоровье улучшается, а также появляется ума больше, чувств больше и денег тоже больше и здоровья тоже больше класс когда это нужно делать она делается сугубо только днем ее нельзя делать вечером и она делается только стоя или сидя ее нельзя как это выполняется делать это нужно в два этапа в какие два этапа первый этап делаем вдох представляем будто мы видим себя сбоку и вокруг нас лампочка как будто мы светимся как лампочка Тело при этом не светится вокруг нас. Можно ли при этом смотреть на лампочку? Можно и нужно. Можно и можно вокруг себя представлять. Смотрите, делаем вдох. И представляем, будто мы как лампочка засветились. Делаем, как будто везде темно, а мы как лампочка все светили. И делаем выдох. Задержали дыхание. Представили, будто у нас в голове пусто, в груди пусто, в животе пусто. Как можно представить пусто? Ну как в покрышку смотришь от велосипеда и ничего. Сделали вдох, представили, как будто вокруг вас яркое свечение. Сделали выдох, представили, будто в середине головы пусто, груди пусто, живота пусто. После этого сделали вдох, представили вокруг себя свечение. Сделали выдох, представили в голове пусто, в груди пусто, в животе пусто. Вот если так делать хотя бы три минуты утром, то буквально за три месяца ну быстрее буквально за два месяца у человека происходят очень очень хорошие изменения в жизни вы становитесь теми кто очень ярко контролирует свою жизнь то есть нет эксцессов к вам по-другому относятся вас начинают окружающие люди уважать любить и так далее почему нет слепленных вот этих намерений представляете они разрушаются за счет этого несложно как сделать так, чтобы быстро успокоить себя за счет уплотнения энергетического кокона или запаковывания энергетического кокона? Вы уже это знаете, наверное, да? Когда вам плохо в вашей жизни, поставьте указательный палец и обведите себя на вытянутой руке три раза. Вот так, на вдохе. Раз, два, три. Вот лучше всего начинать с печени. То есть начинайте это и палец свой ставьте можно и так делать вот возле печени поставить так поняли при этом представили будто вы зажглись как лампочка ильича еще раз хочу сказать ваше физическое тело при этом остается такого же цвета Оно не высветляется и кожа не становится ярче поняли только-только вокруг нас и делаем так раз-два-три и делаем выдох и после этого запечатываем его вот так оммаху мхаху хри оммаху мхаху хри оммаху мхаху хри и делаем вдох и делаем выдох если у вас плохое настроение и вас одолевает психическое состояние нехорошее паническая атака депрессивные суицидные проявления беспокойство и так далее то когда бы вы или вы поругались с кем-то, сделайте, как я вас научил, раз, два, три, и запечатайте себя. Ровно 10 секунд и ты становишься, как всегда, нормальным человеком. А эм, если у вас появляются суицидальные, нервные, панические атаки, депрессивные эпизоды, панические эпизоды, я не знаю как дальше говорить то есть все что может вызвать ваш дискомфорт чувственный душевный будь то там денег не хватает не хватает я не знаю что то вот что в жизни происходит или поругались с кем-то не можете успокоиться или думаете о чем-то и не можете успокоиться вам можно это все очень быстро прекратить если вы указательным пальцем правой руки обведете три раза себя соединив круг иди не в круг <смех> смотрите не вот так не вот так а вот так раз два три энергетический кокон вокруг нас находится а пальцем мы выравниваем его плотность поняли раз два три делаю выдох. после этого делаю Запечатывание, подобно тому, как я запечатывал свою квартиру. Ом ахум ха хохри, ом ахум ха хохри, ом ахум ха ом ахум ха ом ахум ха После этого я делаю вдох и выдох. Итак, первое: обвели себя указательным пальцем правой руки на вдохе три раза, на вдохе три раза. Здесь сразу же вопрос: по часовой против все равно? Да, лучше всего это начинать с района печени. То есть указательный палец правой руки он должен выходить, находясь, или иметь движение от печени вперед. Можно это вот так. Раз, два, три. И делаем выдох. То есть это на уровне печени. Почему? Потому что больше всего в жизни человека энергетический кокон разрывается из-за злости, которая формирует печень. Представляете? Из-за нее родной. Да. И запечатать После того, когда вы обвели три раза, сделали выдох, после этого делаете вдох и с шести сторон запечатываете свой кокон при помощи слов. Ом ахум хахохри. Это не обязательно делать вот так, это можно так, даже чтобы никто не замечал, поняли? Ну и что? ОМ АХУМ ХАХОХРИ Итак, утром проснулись, обвели себя. Итак, первое, что вы утром сделали, встали, подышали. Да, то есть сделай так. Вокруг белое, в середине темное. Вокруг белое, в середине темное. В голове, в груди, в животе. Вокруг белое, в середине темное. После этого переходим к запечатыванию. Раз, два, три. Макумха хряем, макумха хряем, макумха И слили воду на бочке. И слили. И после этого слили воду на бачке, вышли. Смотрите, долго это много заняло времени. А так полезное с приятным видите сразу. И никто не видел особо, да. И после этого надо же у мамы везде получается, там что не купит, все продается, везде везет. Почему у мамы намерения сразу же срабатывает или у нашей там жены еще у кого-то?